Всем привет, с вами как всегда я, Майш Трапов, и это новый видеоролик на этом канале, связанный с историей из жизни. Сегодня я вам расскажу про то, как я участвовал в новой волне колледжа. В общем, не буду тянуть кота за хвост перед началом данного ролика. Советую вам подписаться на канал и поставить лайк под этим видеороликом, потому что он получится бомбическим. Дело было так. Нам написали в беседе студенческого совета о том, что в колледже будет проводиться новая волна. И я был удивлен. Мне приходилось выбирать песни из своего плейлиста, и я остановился на Сергея Лазарева, песне «Сдавайся». Я учил текст этой песни очень долго и наизусть, в итоге и выучил. Спел и был рад тому, что я попробовал себя в роли артиста. Но были еще и другие выступления в колледже, помимо меня, была участница с письмом Татьяне к Онегиу, и мне понравилось, как она это исполнила. Я, конечно, был поражен тем, как она его исполнила. Также был номер от участника с танцем, он станцевал смешанный стиль танца. Мне также понравилось, как он его станцевал, и в итоге мы с ним пообщались, и я решил, то, что начну учиться танцевать и чувствовать музыку. В итоге я был в большом впечатлении от того дня, потому что у нас был вечер танцев, там было много чего, трудно описать словами, но вы можете меня даже понять. Сейчас я стараюсь над собой, также развиваю себя. Если вам я интересен как личность, небольшая рекомендация, подпишитесь на телеграм-канал по ссылочке в описании, там я буду иногда проводить трансляции. Теперь дальше по теме ролика. У меня было много эмоций, я не мог их описать словами, в итоге я описал их в танце. Место слов. Так вот, я был шокирован выступлениями на том выходном для нас. Ой, блин, я перепутал. У нас в другой день это была «Новая волна», а в выходной у нас был «Осенний бал». А был он как раз-таки после «Новой волны» 30 ноября 2021 года. Также у нас в тот день был вальс. Да, я научился танцевать вальс, потому что вальс никогда не танцевал до этого. И для меня это был первый опыт. Станцевал я тогда нормально. Даже как нормально? Хорошо станцевал. Я был удивлен тем, что мне это удалось очень легко. Я решил для себя то, что что я буду заниматься саморазвитием, нежели чем просто валяться на кровати. Теперь я занимаюсь для себя танцами и пением, чтобы потом радовать вас треками. Но это уже совсем другая история. Также я занимаюсь дизайном. Кому интересно, можете подписаться и заказывать превьюшки и оформления каналов на YouTube, Rutube, Trovo, Twitch, VK Group и многие другие платформы, на которых можно ввести свою деятельность как творческую личность. Так и стримера. Вернемся дальше к истории из колледжа про новую волну. Так вот, я теперь развиваю себя и теперь вы можете наблюдать за мной в телеге, чем я занимаюсь. Да, я такой человек, что я могу про себя говорить много. Но это не отменяет того, что вам стоит подписаться на канал. Да, я понимаю, что вам мой контакт не заходит, но если посмотреть маразма, мерзость либо же тупизма того самого, то можем понять то, что такой формат заходит людям и поэтому я решил позаимствовать у них формат. Да, хоть и Google приостановили рекламу на территории Российской Федерации, и блогеры не будут получать доход с просмотров РФ, но есть и плюсы этого. Можно смотреть видео без рекламы, но это не отменяет того факта, что в роликах можно материться. Потому что скоро все это закончится и Google вернет рекламу в РФ. В общем, вот такая короткая история получилась с небольшими фактами. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а также пишите комментарии, чтобы мои ролики да появлялись на главной Ютуба. Можете даже посоветовать, какую историю мне в следующем ролике рассказать. А с вами был, как всегда, я, Маш Штарьфов. Всем удачи и всем пока! Увидимся в новом ролике. А пока можете посмотреть и другие видео на канал.